Играем, как вы могли уже понять, на таком слоте как Резидент Ссылочка на который находится уже внизу для вас, оставлена в описании Задонатил я всего косарь, будем подниматься с небольшой суммы, ставочка 90 Пока что немножко подсливаем, касика уже, считай, слили Но это не беда, сейчас отыграемся, вот, например, 200 рубасов залетает забираем и продолжаем, друзья, продолжаем Игровые автоматы видео, сегодня по ним выйдет очень интересное, более чем уверен Хотя кто его знает Смотрим, наслаждаемся, наблюдаем Да, пол косыря мы уже слили, суммарно Но думаю, сейчас отыграемся Одна бонуска А вот и бонуска первая, ребят Первая наша дебютная бонуска, за которую сразу можно поставить лайк Принесет нам Немного, ни ни мало сразу 900 рубасов поднимаем Так, окей Огнетушителя больше не имеем Осторожнее, да Бонуска подходит к концу, но мы уже выходим В неплохой плюс и, соответственно, можем уже поднять ставки. Поднять нашу ставочку до 135, как раз ровненько, эквивалентно. Продолжаем, друзья, продолжаем. Там еще внизу, в описании, есть еще одна ссылка. На мой телеграм-канал, который я создал недавно. Но там уже содержится разный эксклюзивный контент, халява. Также различная. Окей, еще полкасика к нам прилетает. Информация у мне, так что, ребят, тоже переходим, подписываемся, следим. И узнаем обо всем самыми первыми. Так, а мы тут еще ловим 180. Ну, неплохо. Неплохо. Так, ставку пока еще рано поднимать. Будет косарь 800-2 косаря. Вот тогда уже поставим 180. А пока продолжаем сидеть на этой. А, фигня. Ничего-толком нам не залетает, к сожалению. Копейки прям действительно. Может попытаться приумножить это хоть. Окей, друзья, удалось. Неплохо. И забираем, забираем, валет уже тяжело будет перебить Касать 365 мы сейчас имеем уже на счету Двигаемся мы, в принципе, неплохо Вот, еще 375 поднимаем Забираем, приумножать даже не будем пытаться Ну-ка Окей, друзья, еще 750 прилетает Тупо ради интереса, глянем одним глазом Понимаем, что стоит забирать И вот теперь уже можно повышать ставки до 180 Косарей 5-10 мы сегодня должны поднять Должны, должны, должны будем поднять Окей, друзья, еще косарик Замечательно Опять-таки поднимаем ставки уже до 225 Ко всему подходим с головой И поэтому выходим в плюс Игровые автоматы, видео даже по ним сегодня обучающие выходит, смотрите-ка так, ну собственно, 2500 у нас только что было. Ловим еще одну бонуску. Сейчас с ее помощью, может, вообще нормально поднимемся. Х5. Неплохо косарик прилетает. Угу, два косаря даже. Да ладно, неужто сейчас все откроем. 4 из 4, друзья. Лайк за такую удачу сразу можно ставить. Если сейчас еще 50 на 50 угадаем, нажмем на правую дверь. И немножко ошиблись. Стоило нажать на левую. Ну ладно. Так или иначе, у нас уже 6700. Охренеть. Опять-таки повышаем-повышаем ставки. Ставим уже 450 и продолжаем. Ил сразу же моментально ловим еще одну бонуску. Определенно лайк. За такую удачу. Чтоб нам и дальше также продолжалось. Но бонуска, к сожалению, слабенькая, посредственная. Сейчас, возможно, вообще больше ничего не получим, нет. Окей. Выходим все же в плюс. Ну! Х3 получили, вот так <смех> Будет правильно Что ж, дубль 2 угадать, 50 на 50 Давайте сейчас налево взбер... Ай Камон, опять я не угадал Ну ладно, бывает, так или иначе еще косарь Прилетает, косарь 350 Если быть точнее И третья бонуска, третья бонуска подряд Охренеть Окей <смех> Неплохо, 9 косарей Сразу же к нам прилетело на сегодня самый большой выигрыш. А начинали мы, напоминаю, с косаря. Как он такое? Нач начали с косаря. Сейчас уже по 9 тысяч залетает. Охренеть. Лайк, определенный лайк, друзья. За такой занос. Не жалко. Не жалко ей лайк поставить. И еще два. <laughs> да ладно, <laughs> еще три косаря. Хотел сказать косарик не досмотрел. И поэтому все три забрал. Еще одна бонска, да ладно, сколько сегодня их еще будет? На что-на что, на бонуски нам сегодня определенно везет. Согласитесь. Еще Х15, да ладно. Охренеть. Еще 9 косарей мы поднимаем. Еще 9 косарей проверяем. Так ли это? Ну да, 15, 5, 20, все верно. Да, друзья, Тма не ошибается. И у нас уже баланс переваливает за 27 тысяч аж. Хотя начинали, напоминаю, с косаря, с одного косаря. Я же говорил вам, говорил еще в начале данного видеоролика, что игровые автоматы видео, по ним сегодня выйдет очень интересно и увлекательно. Еще три, кстати, слушайте, мы тридцатки уже приближаемся. Прям копеек не хватает до тридцатки, там 20 рубасов всего-то. Которые мы сейчас и подняли. Даже куда больше. еще две ну-ка. Две пятьсот даже. Пять сделаем, нет? Не, не будем рисковать. В принципе, имеет 30 тысяч, 32 куска, я думаю, на сегодня можно и заканчивать. Напоминаю, ссылочка на данный слотный резидент находится внизу в описании. Переходите и начинайте играть. Также просьба перейти по еще одной ссылке и подписаться на мой телеграм-канал. С вами был Тема.